Наверное. Здравствуйте, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Наверное, каждый из вас задавал себе вопрос, кто я, в смысле, кто вы? Что такое человек? Мы многие умеем, я считаю, а кто во мне что-то считает? Откуда это мнение родилось? Все мы знаем, как что-то называется, но откуда мы узнали? Нам это рассказали. Единственное, что это наше, так это чувство первый вопрос мы это то что мы чувствуем или мы это то что мы думаем или это все таки какой-то некий симбиоз наших чувств переживаний эмоций и наших мыслей как распознать где в нас то что наше и где в нас то что нанесено обществом что общество требует от нас как вообще разобраться в себе кто я ведь есть тот, кто любит. Он говорит, многие же пишут, полюби себя. Но тогда есть тот, кто любит и кого любит. Мы многие спорим с собой, сами с собой в голове. есть И имеем разные мнения. Что это за сущности, которые имеют разные мнения? Мы иногда обижаемся на себя, злимся на себя. Кто эти все существа, которые в нас злятся и на которых злятся? Которыми восхищаются? И кто восхищается? Получается, что у нас некая дуальность. И эти существа, или сущности, или, или эти суперпозиции, они все имеют собственное мнение, отличающееся от других. И в этом, у нас в голове целые мысли куча роятся. То одно мы считаем правильным, то другое считаем правильным. Как тогда понять, а где тогда я настоящий? Ответ кроется в нашей гибкости. Мы не то и не другое. Мы, мы являемся то, что принимаем сейчас, в данный момент, как для нас истину. И вот это умение понимать себя, свои ощущения и веру в себя, есть мы. Попробуйте поговорить с собой, написать себе письмо, что вас в себе восхищает и что вас в себе раздражает. И потом ответьте на эти письма. Уже не с позиции того, кто оценивает, а с позиции того, кого вы оценили. Что это вас там для кого-то раздражает, что для кого-то это радует. Вы удивитесь, что Ваши переживания в разных позициях разные. И чтобы, правда, научиться себя любить, надо видеть разность в себе и принимать эту разность в себе. Вы не одна мысль и не одно чувство. Вы совокупность этих мыслей и чувств. В принципе, как и я. Знакомьтесь с собой и будьте счастливыми.